Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Сегодня разговор пойдет о Маргетштерне. Да, такое явление, круг моих интересов и любопытства обширен. И такое явление я тоже изучаю время от времени. Маргетштерн – это феномен, феномен нашего времени. Вот. Так, послеживаю за ним, посматриваю. Вот. Но кому эта тема не неинтересна, можете сразу выключать. А я хотел бы не просто как бы о нем поговорить, нет, это неинтересно, нет. Я хотел бы сделать, так скажем, разбор разбора. Поговорить о нем через призму вот последнего ДИСа. Некто рэпера Оксимирон выпустил на него Дис, да. Вот. И, соответственно, появилось очень много различных реакций и разборов вот этого Диса. Кто-то говорит, что. Таксимирон здесь поступил как бы немножко хитро, да, что он его выкинул туда и уничтожил у Моргенштерна, что он подстроил ему ловушку. В общем, я все это слушаю, меня это все забавляет. Ну и хотелось бы разобрать, в общем-то, саму ситуацию, что же произошло, как я это вижу на самом деле. На самом деле, ну для меня. Для меня это очевидно. Посмотрим, расскажу. Может, это будет, станет очевидным и для вас. Вот. Итак, Алишер это клоун. Клоун он имитирует. Хоть рэпера, хоть сантехника, хоть кого угодно, он ему имитирует. В данном случае рэпер ему не нужно быть рэпером, понимаете? Ему достаточно имитации. Вот. А, хорош клоун, чем лучше он имитирует, соответственно, тем более он, скажем так, хорош. Да? Вот, его качество, как клоуна, так профессионализм такой, как клоуна, понимаете? И не более того. Вот. Вот это нужно понимать, потому что тут же встает вопрос. Как можно задисить клоуна? Ну, смотрите. Как можно задисить рэпера? Ну, только показав, что ты херовый рэпер. Как можно задисить клоуна? Ну, только показав, что ты херовый клоун. Теперь, кто не видел, кому это интересно, просто посмотрите сам дис. Здесь время на это тратить не хочу, да и... У Ютуба могут быть проблемы с этим. Точнее, у меня с Ютубом, если начну еще вставлять сюда это все. Вот. Мне не важно, как это делают другие, я не хочу это делать. Вот. Посмотрите вот, дис, соответственно, Моргенштерна на Оксимирона, да И посмотрите дис Оксимирона на Моргенштерна. Моргенштер, он, ну, как он? Да? Ну, забавно, меня улыбнуло, я вот когда посмотрел, ну, просто было забавно. Вот. Ну, хороший дис, что забавно, интересно. Но я не думал даже, что Ксимирон ответит. Как-то он и не обязан был отвечать. Я вообще об этом не думал. Но когда он ответил, я подумал, ну лучше бы ты молчал, Кисимирон, лучше бы вот ты просто молчал. Потому что ты не понял, не понял того, что за 10 клоуна можно только показав, что ты херовый клоун. А в его дисе, Оксимирона, что мы видим? Как это можно сделать? Ну, ты как рэпер, да, через силу слова, либо, либо, ну, стать лучшим клоуном, так скажем, да? Показать, что ты до меня не дотягиваешь, ты херовый. Вот. Но что, понимаете, вот он в дисе, давайте картинку сначала рассмотрим, да? Там он напялил на себя платье, да? Показал член там мастурбацию, что он там еще сделал? В бак залез с мусором. То есть, в данном случае, Эксимирон решил, что если он натянет на себя платье, залезет в бак с мусором, то он станет клоуном. А, ну плюс еще он утрировал все это ну, через режиссера Fish Iron, да, утрировал вот эти гримасы все. То есть, клоун настоящий, он не кривляется никогда. Если клоун кривляется, это не настоящий клоун. Вот Алишер, он никогда не кривляется, он органичен, он органичен. Понимаете, вот э, это уровень Олега Попова. Вот в Советском Союзе был такой клоун Олег Попов, солнечный клоун. А Лишер, конечно, далеко не солнечный, нет. Он, да, утренняя звезда, вот такой вот он уровень Олега Попова, но он утренняя звезда, он не солнечный. Он не кривляется. Вот. А -э, Оксимирон, вот нацепив на себя платье, ты не стал клоуном. Ты, ты стал смешным просто, вот и все. Вот. Для тебя недостаточно сымитировать клоуна. Нет, недостаточно. Это клоуну достаточно имитировать других. Он не должен быть на 100% становиться рэпером. Нет. И вот в картинке ты просто стал смешом. А по тексту, что мы смотрим, посмотрите текст. Он где-то говорит, что Моргенштерн херовый клоун. Как клоун он херовый? Где-нибудь он это говорит по тексту? Нет. Он начинает там говорить, что он херовый отец, херовый друг, возможно, херовый сын, что у него там с отцом, с его там что-то там не то, с алкоголем. Гилару вот. приплел, да, ну, может, плохой там отец, там, любовник, муж, да, но не клоун, понимаете, не клоун. То есть он вот все, что угодно, все мимо, мимо, мимо, мимо. Там есть э, такая строка, сатира на сатира, но к чему это вообще? Какого он сатира имел в виду? Греческого сатира или сатира, который на ютубе свои видео выкладывает? Это непонятно, и что сатира на сатира? Но да, сказать этого мало, надо как-то это пояснить, что сатира на сатира. что Это оскорбление, что ли, или что? Ты же должен это все показать а не просто сатира на сатира, потому что Моргенштерна далеко не сатира на сатира. Нет. Вот. Так что в данном случае, не знаю, говорю, я вот посмотрел несколько реакций, да, посмотрел, что вот люди вот думают по этому дису, да, вот посмотрел даже женскую реакцию на это. Думаю, но ну, у женщин интуиция должна какая-то женская быть. Нет, нет никакой женской интуиции. Нет. Это все придумали. Придумали, в данном случае этого вообще нет от слова «совсем». То есть все несут какой-то бред про то, что Оксимирон уничтожил Моргенштерна. Ну, забавно, конечно. Вообще, они даже вопросом не задаются, как он его должен был уничтожать. Они просто вот думают сейчас, вот, чем сильнее зачитает Оксимирон, да? Ну, Оксимирон, кстати, вот он не феномен, он просто как бы ремесленник, да, понятно, что опыт плюс труд, ему это хорошо удается, эрудированность, лепит, да, вот это все, читка, но, ну, просто ремесленник, один из многих, вот в рэпе он один из многих, а вот Алишер, как клоун, он один из первых, вот так вот скажем. Ну, это для меня, это мое. Вы можете быть другого мнения, и это нормально, и это прекрасно. Вот это мое мнение, не спорю, не навязываю. Я так вижу. Единственный, кто интуицией почувствовал все это и высказался своей реакцией, это Слава КПСС. Вот он четко это проследил и заметил и высказался, как обстоят дела на самом деле. Ну. Не знаю, все ли он увидел, как я, но во всяком случае, то, что вот он высказал, очень близко к тому, что я вам говорю. Да? Вот. вот единственный человек. Кстати, вот Слава КПСС, если дело на то пошло, вот я его как вижу, вот он он скоморох. Как я вижу, все скоморохи обладали талантом отречитатива. То есть, Слава, он прекрасен и как в речитативе, в рэпе, да? Вот. И плюс, э, но он уже, говорю, не клоун, это скоморох, это нечто другое. Вот надо их разделять, скоморохов и клоунов. Тут, понимаете, он и рэпер, и, и может и пошутить, и, да? Нормально простибать, как, как клоун, да? Это уже скоморох, вот. Может, поэтому он все это увидел прекрасно, вот этот диск. Вот. Так что, вот, кто бы мог... Ну, не знаю, доказать, что Алишер плохой клоун он бы не смог, вот, да он бы и не стал, а щелкнуть по носу он бы Алишерку смог, да, вот он смог, вот, у него таланта бы хватило, но он потом из комаров, он нет, он не станет, у как-то вот. Щелкать в этом Ну, нет, щелкнуть, может он станет, но ну, как-то вот, унижать или еще что-то топтаться на нем, он не станет. Вот. А может быть, щелкнуть так по-дружески, по носу Саечку за испуг, может быть, и сделает. Кто знает. Но во всяком случае, я вот смотрел сейчас, они там о новогоднем выпуске пообщались, шахматы поиграли, как бы нормально все как бы у них в этом отношении, да, разобрали немножко ситуацию они. Вот такие дела. А Оксимирон чего добился? Он встал в позу в ожидании того, что вот сейчас Моргенштерн может вот Моргенштерн его просто может легко щелкнуть понизу или даже э, щелбан с оттяжечкой такой дать ему просто, если захочет, если захочет. И те, те кто ждут версус Батового Моргенштерн не дурак, он говорит: не, не, не, ребята, да, да, да, продолжение как бы я не против, но он он предлагает. Не, он пойдет и на Версус, но он-то предложил ММА, да, вот это уже интересно, потому что это вам, понимаете, вот рэпер, да, не он не ММА, не Оксимирон не ММА, да, вот, а как рэпер, ну, понятно, Шен понимает, что ему не тягаться с Оксимироном, тут лепит лучше, да, зачитывает, вот, а вот в ММА, да, там уже, там другое, там можно, понимаете, постебаться вообще от души, он может Оксимирона вообще от души просъебать, вот, если вот такой бой устроить. И он это прекрасно понимает. Я говорю, он же он клоун, он истинный клоун. Вот такой разбор ситуации данного ДИСа, феномена Моргенштерна через призму вот этих ДИСов. Вот. Это как разбор, а не просто там упиваться Нет, У меня же цель мысли вслух, Скажем так, говорю, не в глубину, где айсберг, а вершина айсберга. Понимаете, вершина ⁇ это явление. Очевидное, всего как раз на пике хранится, на пике. Просто люди вот этот пик, вершину, они на него редко смотрят. Они думают, что все, все самое интересное в глубине. Нет, может там много интересного, но если вам нужна причина всего, так скажем, да, то это вершина айсберга. Ну что ж, автономы и лица с нетрадиционной ориентацией. До следующего видео. Пока.